Так, друзья, приехал я сегодня на дачу. Абсолютно один, никого со мной нет. Ну И смотрите, что тут происходит. Тут мыши крадутся какие-то. Я тебя приехали. одного. Здрасте. Здрасте. Здрасте. К вам можно? К нам можно. Мы тут обедать садимся, не хотите? Правильно. Нет, спасибо, мы пообедали. Только рассказал, что я здесь один одинешенек, теперь я здесь не один одинешенек. Приступаю к покраске крылечкой. Пап нам сделал вот такую красоту. Вот такой краской. И потом покажем вам уже результат. Итак, друзья, я здесь сижу не просто так, а занимаюсь очень важными и полезными делами. Теперь у нас освещение в доме временное сделано таким образом, на время штукатурных работ, потому что мы планируем в ближайшее время отштукатурить стены, и, соответственно, нам надо здесь очень много света. Все включается выключается с тумблера, с автоматика, вот с этого. Также задействовали второй автомат. Теперь, друзья, сидя в нашей беседке, вооружившись, во, вооружившись вот таким пультом, мы можем дистанционно включать и выключать свет. Представляете? Вообще здорово, сказка просто. Это от нашей старой люстры. Модуль вон там тоже установил я. Направляем туда, свет включился, направляем, свет выключился. Почему сделал так? Потому что у меня нет выключателя, а вот такая приблуда есть. Также здесь, друзья, вывел провод под розетки. Но, к сожалению, у меня их пока что нет. Потом все это красиво так вдоль трубы опущу. И сюда вот уже блок розеток поставлю, чтобы заряжать чайник, телефоны и так далее. Здесь таким вот образом все аккуратненько собрал. Ну, короче, как мог, я старался. Отец он тоже не бездельничает, дрова пилит. Что-то много еще осталось. Так, чуть-чуть, закончится. Короче, разгребает наша куча. А Татьяна Михайловна тут сидит, любует своей работой, да, своим шедевром. В общем, вот такая лесенка у нас получилась, шикарная. Здесь отец установил ее на блок бетонный. Там она установлена на кирпичике, чтобы ничего никуда не проваливалось во время дождей. Внутри отсюда вы не увидите, но там стоят уголки, и с помощью анкеров прям к фундаменту все это закреплено. Вот, сидим, ждем, нюхаем краску, пока все это высохнет. Короче, как все это высохнет, эта краска для окон у нас была. Мы хотели окна этой краской красить. Не знаю, Ксюхи понравится, нет? По-моему, слишком глянцевая для окон. Я бы хотел более матовую на окна. Но на ступеньке ништяк, мне нравится. То есть она вся такая вот коричневая. Отец даже под ступенок сделал. А, вон там видно уголочек, видно? Уголок он там сделал. И там он второй есть. Еще, но я уж не знаю, не буду вам показывать. Короче, такая вот лесенка у нас получилась. У него. У них. Татьяна Михайловна красила. Пошел, пошел. Ты все на выход? Оп. Извини, Барсета, но дальше нельзя. Итак, друзья, всем привет! Как вы видите, сегодня я нахожусь внутри нашего домика, потому что на улице Ксюня гуляет с Барсетой. Кто смотрит наши влог-видео на втором канале, те уже знают об этом. А кто смотрит нас только здесь, вот вы теперь тоже знаете. В общем, сегодня в моих планах сделать, попытаться вернее сделать, нашу дверь, которую мы приобрели. Сейчас она лежит вот здесь вот на полу. Давайте начнем с того, что мы ее выложим ровненько на кирпичики, и я вам расскажу, что мы с ним будем делать. Итак, таким образом укладываем нашу дверь на 4 кирпичика, по углам я подложил. Сейчас будем снимать штапики для того, чтобы извлечь сами стеклопакеты. А делать мы будем вот эту трещину. Видите, у нас центральная перемычка разошлась. И по углам дверь тоже лопнута, я сейчас попытаюсь ее запаять с помощью сетки и все это замазать э, жидким пластиком. Не знаю, что у меня получится в итоге, но попытаться стоит, я думаю, друзья. Поэтому давайте приступим, сейчас начнем с разбора штапиков. Ну вот друзья мы разобрали нашу дверь то есть не целиком а всего лишь вытащили из нее наши стеклопакеты следующим этапом будем разбирать вот эту перемычку как видите фиксатор у нее из силу из какой-то сделан и он рассыпался давайте сейчас ее разберем и кстати говоря у нас ее получится перенести ниже то есть у нас как и должна эта дверь будет сверху большое стекло а снизу маленькое. сейчас мы приступим к этому как вы можете заметить фиксатор превратился просто в труху должен выглядеть он вот так вот видите, пластина которая крепится к профилю и четырьмя саморезами крепится к основной раме но у нас вот такая труха из запчастей сейчас что-нибудь придумаем чем можно заколхозить и вы заменить вот этот фиксатор так, друзья, в общем, немного прораскинув мозгами, посидев, поизучав информацию, я понял, что мне нужно два крепления для импоста. Импост это вот эта центральная перемычка, так профессиональным языком называется. Вот, собственно, потому что этот уже тоже с трещинами. Мы их купим два штуки в городе новеньких, поставим и сам импост сместим вниз. То есть он был у нас вот здесь, мы его сместим сюда и, соответственно, перекинем окна. Большое будет сверху, маленькое снизу, то есть у нас будет дверь так как она и должна быть изначально. Просто единственный нюанс, будет перевернута замочная скважина. Но я думаю, это уже мелочи, правильно? Правильно. Вот. И чтобы у нас наши углы... Давайте я вам поближе сейчас покажу. И для того, чтобы залатать вот эти вот трещины на углах, то есть это сам профиль лопнул. Вот видите, трещина расходится, если я поднимаю. А если вот так делаю, то сходится. Я решил вот сюда, во внутреннюю часть, металлический уголок зафиксировать прямо в два профиля, тем самым мы жестко зафиксируем вот этот угол. А вот здесь сверху мы вот так вот стянем, уголок туда вкрутим, видите, останется небольшая трещинка. Мы просто замажем жидким герметиком. Здесь, соответственно, у нас, видите, та же самая ситуация, такая же абсолютно трещина. И мы сюда тоже будем вставлять такой же уголок. Но я еще думаю, друзья, сразу заранее на все четыре угла вставить, такой металлический уголок, раз уж я его буду покупать, и раз у меня уже дверь разобрана, чтобы у нас в дальнейшем такие трещины не появились, не дай бог, вот на этой стороне двери. Вдруг мы как-нибудь сильно хлопнем или еще что-нибудь произойдет. Вот, а чтобы все это сделать, мне, естественно, надо съездить в город. Давайте для вас мгновение, а для нас это будет следующий день, получается, уже. Умаялся весь, весь день гуляли, поэтому он теперь устал и дрыхнет. Вот и наступил у нас новый день. Для вас мгновение, для нас целая ночь пролетела. Вчера сгоняли мы с Ксюхой в Леруа, закупили все, что нам необходимо. А именно, взяли вот такого рода уголки. Сейчас будем показывать, как их монтируем. Взяли еще, смотрите, Сейчас. сейчас. Вот такие вот пластинки мы взяли еще Мы их будем использовать вместо крепления импоста В общем, сейчас будем колхозить, потому что оригинальные крепления и посты я не нашел А даже если бы и нашел, они, во-первых, сделаны из какого-то непонятного металла Что-то типа силумишки, в общем, не очень надежно А во-вторых, я думаю, разницы не будет никакой Так как мы также сфиксируем его на нашей двери и все О, сонная спящая красавица пришла Лежала в машине, досыпала сегодняшний сон, да, досматривала. Да. Вот, короче, выставляет она на меня сейчас камеру, а я начинаю химичить. Итак, сами трещины мы проклеили космофеном, жидким пластиком бесцветным. Вовнутрь вставили вот такие вот уголки, закрепили в металлический каркас самой рамы. То есть не за пластик, а именно за металл. Во всех четырех углах все закрепили. Здесь, соответственно, также проклеили жидким пластиком. Почему так неаккуратно? Потому что потом все это будет зашлифовываться и краситься в цвет окон. То есть и внутренняя, и наружная сторона двери будут в цвет наших будущих окон. Они, вероятнее всего, будут коричневые, но мы пока не решили. Пока что монтируем дверь так, потом ее снимем. Она снимается, благо, элементарно, и уже будем красить. Вот. Но это будет чуточку попозже. Сейчас сначала на стену штукатурить, иначе мы свежепокрашенные двери и окна запачкаем. Вот, все, тут уже все схватывается. Короче, пускай сохнет. Уголки тоже уже держат. И сейчас приступаем к установке окна и пробуем установить импост. Итак, друзья, поставили импост на старое место, тут прям, ну, есть следы от него, промерили вот это расстояние для маленького окошка. Сейчас снимаем его отсюда, показываем вам, как мы заколхозили. Мы просто решили взять пластинки, прикрутить их, а вот эти ушки мы прикрутим в саму раму. Я думаю, это будет гораздо надежнее, чем непонятный силуминовый вот этот вот крепеж оригинальный. Но, если даже это будет и не очень крепко, дверь все равно стоит полторы тысячи, выкинем, купим новую. Небольшая беда. Но это будет, прикиньте, какой опыт для, драгоценный для нас. Теперь мы ее ставим сюда и отмеряем такое же расстояние 73. Итак, друзья, считаю свой лайфхак успешным. Видите, как все закрепилось, все плотненько, щелей больше никаких нет, держится все достаточно крепко. Сейчас наводим порядок во внутренней части и укладываем стекла. Забрали мы эту дверь обратно, друзья. Как видите, в сборке-разборке ничего сложного, если у вас руки растут из нужного места. Самое главное, проверяйте, чтобы дверь лежала ровно, все стекла лежали на месте, чтобы не произошло такого же инцидента, как и у нас. Когда монтировали нижнее окно, вернее, забивали штапик, видите? Наверное, вам будет очень плохо видно. Ну вот она, вот она трещина через все окно. Вон там легло на излом стекло наше. Не до конца опустилась. Я чуть надавил на штапик, и, соответственно, оно вот все целиком лопнуло. Эх, придется нижнее вот это маленькое стеклышко покупать новое, Даксин. Либо... Когда-нибудь. Когда-нибудь, не, не сейчас. Пока что. Не горит, что... вообще не горит. Собираем так. Трещинка, в принципе, не смертельная. Мы, если что, будем все равно тонировать окна и. Докупим еще одну тренировку, просто черную, допустим. И один низ у нас будет черный со стороны улицы будет как зеркало выглядеть. Угу. Со стороны дома, естественно, просто черный ставушку такой. Вот. Ну, и не знаю. Не ну, посмотрим. посмотрим. Может, дешевле будет новое стеклышко заказать, узнаем, сколько она стоит. Это один из вариантов. Просто. Да. Друзья, помните, я говорил, что у нас не хватает вот одного такого штырька? Как видите, я из обычного прутка нержавейки 10 мм толщиной вырезал точно такой же. Завальцевал ему края прямо на болгарке, чуть-чуть так шлифанул. Он не будет у нас работать как эксцентрик, но зато петля будет на нем висеть, то есть дверь будет на него давить, нагрузка будет равномерно распределена между четырьмя петлями. И поэтому я просто его туда поставлю. Вроде все должно быть нормально. По высоте, по крайней мере, у нас в этом месте дверь сможет регулироваться. И влево-вправо. Единственное, прижим мы не сможем регулировать. В районе вот той петли это будет вторая снизу петля у нас. Прижим только мы не сможем регулировать. А вверх-вниз, влево-вправо сможем. Ну, я думаю, это уже не так критично. Мы же тут не вот на постоянке будем жить зимой. А если когда-то и будем, то просто дверь поменяем. А сейчас, как летний вариант, я думаю, вот. Вот, друзья, и подготовил я нашу дверь к монтажу, так как время уже позднее, сейчас я ломать и разбирать вот эту дверь не собираюсь, потому что мы скоро уедем, а завтра мне на работу. Да, произошел небольшой косяк вот с этой стороны в виде трещины. Придется менять вот этот нижний стеклопакет. Ну, что ж, бывает. Вот такие вот руки у меня не идеальные. А то вы меня только хвалить-хвалить, вот и накосячил я в итоге. В общем, следующим этапом мы разбираем все, что вот это вот. эти Все уголки, всю дверь, все это снимаем. Раздалбливаем проем вверх, раздалбливаем проем вниз. Монтируем нашу раму и уже будем навешивать дверь, регулировать петли и так далее. Вот такое небольшое видео у нас получилось на эту пятницу. В следующую мы уже, наверное, повесим дверь. Всем спасибо за просмотр, лайк, дизлайк, подписка, комментарий не забывайте. Всем спасибо, всем пока.